Всем привет друзья! Давненько не записывал видео по сервису 100money, много вопросов в личку мне приходит, спрашивают как дела у меня на этом проекте, платит ли он вообще и вообще какие перспективы, мое мнение, я решил записать это видео, чтобы показать вам свои результаты, рассказать свое мнение собственно, ну в общем ответить на все вопросы. Итак, скажу сразу, депозит мой я купился, 5000 рублей я вкладывал, проект предлагает 100% за 10 дней от вашего депозита. 6 дней уже мой депозит здесь крутится, и уже плюс 1000 рублей я в чистом профите, и, соответственно, завтра уже будет еще начисление и так далее, а пока депозит не закроется, то есть еще 4 дня он мне будет выплачивать. Плюс реферальные, соответственно, дальше посмотрим, возможно, пойдем на реинвест, для, для об этом я уже расскажу все в отдельном ролике. Итак. Что у нас с кассой творится? 2 миллиона 150 тысяч вложено и 1 миллион 185 выплачено. То есть миллион рублей есть на выплаты резерв кассы. 4900 человек зарегистрировано. Народ сюда идет, идет стабильно, нормально. А плюс депозит, а не депозит, а именно вот инвестиционный план позволяет работать качественно долго этому проекту. То есть закидона здесь быть не может, плавно развивается, закупается реклама и так далее. В общем все пока что выглядит довольно перспективно итак давайте перейдем в мой личный кабинет посмотрим как у меня дела 12 тысяч рублей я уже получил с этого проекта 6 тысяч из них это именно с депозита моего который я сделал на 5 тысяч рублей и 6 тысяч реферальных то есть в хорошем профите я учитывая то то что именно депозит отработал уже мой и те люди которые вложились с первым видео со мной вместе одновременно, они тоже уже все в профите, поэтому а, могу поздравить. Как видите, 6 начислений из 10 мне уже пришло. Всего мой чистый профит будет 5000 плюсом. То есть, 10 тысяч рублей мне а, начислятся а, всего суммарно. А напомню, выплаты здесь не, не нужно заказывать, они даже не инстант, они приходят автоматически к вам на кошелек, то есть, даже не нужно заходить на проект. И как видите, сегодня было у меня начисление 11.22 по московскому времени, и вот 11.30 получается. А 990 рублей с учетом комиссии Payer от 100 Money BIS мне капнуло, плюс постоянно реферальные копеечки отсюда капают. А все приходит быстро, то есть заказывать ничего не надо, все у меня на Payer кошельке, и это уже отсюда никуда не денется. То есть, сами понимаете, это довольно круто. Итак, что а, я могу сказать по поводу этого проекта? Мне кажется, перспективы а, довольно а, большие у этого проекта, развивается он круто. Кстати, в Alex, я вот смотрю, у меня есть вкладочка 148, 148 тысячное место. Довольно круто развился проект Но ну, все это мы проанализируем в следующем видео Уже думаю завтра запишу Посмотрим как развивается проект Пока что мне кажется что сюда еще можно вкладывать Соответственно зарабатывать на этом проекте И напомню то что как отработает депозит Возможно на днях Возможно чуть раньше уже я уже в хорошем плюсе, сделаем реинвест и будем уже зарабатывать и побольше. Ну вот, в принципе, и все на сегодня по этому проекту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваших комментариев. Всем спасибо, до свидания.